Итак, тема этого видео довольно проста. Иногда начинающий, да и не очень начинающий, те, кто не работает часто с пиксельным Facebook, а использует, допустим, систему лидер-генерации, или, или что-то, трафик на сайт и так далее. При создании управления пиксельным Facebook сталкивается с такой сложностью, что при создании рекламной кампании на конверсию не могут найти нужные пиксели события в рекламном кабинете. Но вот Рассмотрим этот пример. Да? Когда вы создаете рекламную кампанию на конверсии, выбираете лиды, переходите на уровень группы объявления, чтобы произвести достройки сайта, и у вас есть выбор пикселей. Но вы здесь не видите пиксель именно того, который вам нужен. Вот. Здесь есть пиксели сейчас, да, но это не те, которые нам нужны. И что нужно сделать? Если вы знаете, какой пиксель, а у нас совсем уже другой пиксель, то нужно сделать следующие вещи. Надо вернуться в настройки компании, а, перейти в раздел а, данных, а, выбрать пиксели, источники данных, пикселей, и сделать одну настройку. Нам нужен вот этот пиксель. И здесь, как вы видите, ну, а, во-первых, нет людей. То есть вы должны сами себя, как администратора, добавить в этот пиксель, и тогда у вас появится эта функция. Назначаем. Кроме этого, добавляем объект. Добавляем объект и выбираем тот рекламный аккаунт, который вы хотите использовать, который у вас находится в этом бизнес менеджере из которого вы хотите создавать рекламную кампанию. Внимание, сейчас раз, возвращаемся в ads менеджер. Выбираем нужный нам рекламный аккаунт, возвращаемся в ту рекламную кампанию, которую мы создаем, на группы объявлений также, все точно так же. И здесь в разделе пиксель теперь вы видите тот пиксель, который вам необходим. Ну, само собой настройки, настроены должны быть веб-события и так далее. На этом, в принципе, все. Обращайте на это внимание. И если вы чего-то не видите, либо пикселя, либо события конверсии, все в настройках. Либо вы себе не дали доступ, либо вы не дали доступ к тому рекламному объекту, с которым хотите работать. Особенно актуально, если у вас бизнес-менеджер, либо вы него работаете администратором, либо бизнес-менеджер по партнерке, и вы не выдали, вам не выдали партнерский доступ, либо вы про это просто забыли.